Это башня Зингеров, И... Казанский собор. Питер радует нас хорошей погодой и прекрасными видами. Мы вышли из Казанского собора. Время 9 утра, и мы идем завтракать. Идем завтракать куда? Конечно же, в Starbucks. Вот он, малыш. Приятного аппетита! так начинается наше воскресенье в Питере. Красный расположен на первом этаже Забыв про то, что это центр Питера, я решила посмотреть, сколько стоит Малескина. И цены больше тысячи меня удивили. С очень крутым радио сейчас поедем на э, прогулку. На речном трамвай сейчас поедем по Питеру, посмотрим его. Это вообще не знаю. Карты гостя. Очень странная карта. Рядом со всей этой красотой загорали люди. Да, вот такой вот Питер в середине мая. В общем, резкие обновления. Мы сейчас поплавали на этом суперпароходике. Нас высадили где-то непонятно, и мы пытаемся добраться до Творцовой площади. Еще петербуржцы, у вас весьма жарко в городе. Прям вообще 26 мая. То есть привычный дождливый серый Питер Путыл нас нала. не встретил. Мы дошли до Творцовой площади. Эрмитаж красивый, люди не врут. Все, это все, что вам нужно сдать. Идем мы по Дворцовой площади, проходим чуть дальше и видим очень много людей с аппаратурой. И также стоят люди в костюмах. Оказалось, там снимали очередной военный фильм. Когда бабушке совсем нечем заняться, она шьет тебе друга. Ну а дальше, пообеду в хорошем итальянском ресторане, мы отправились в Алексеевский парк. Ох уж, эти прекрасные стулья в теремок, теремок просто. Yeah, king кинг-сайз. Зашли сейчас с обвинами, поскольку это уже ужин. И получается, мы сейчас поужинаем и поедем домой. Очень круто наконец-то сесть и расслабиться, когда ты гулял весь день и находил 15 тысяч шагов. А еще не спал с трех ночи. Очень хочется есть, но больше хочется спать. Сейчас пока будет наполняться ванна, потом я одену белый халат белые тапочки и просто релакснул, потому что у меня был очень-очень-очень тяжелый день. Hey, доброе утро! Good morning. Good morning. Сегодня на завтрак бекон, сыр фруасан и супер вкусная штука, потому что это фрукты, а там еще флотки. Наступил понедельник сегодня, чудесное утро, потому что мы уже встали, мы позавтракали, и сейчас я буду... Здесь заниматься монтажом. Полдня я проведу в номере, поскольку в центр города мы не поедем. А вот все остальные половину дня, вы будете со мной. Время 3 часа дня, я только что выложила видео, которое уже на канале давно. Катя, бегом! Блин! Опять автобус. Мы с мамой доехали до Лиговского проспекта, и сейчас я отправляюсь в торговый центр галерея, она идет работать. Галерея! что, центр Питера. Начинаются всякие гулянки, потому что это вечер, 6 часов, слушайте про их Впрочем-то, это Питер, он живет, двигается. Тут так много людей. Да. Зашли во что-то очень милое, со светящимися надписями, розовое. брала себе уже тетрадок каких то надеюсь, мы все их возьмут. Господи, единороги. И опять у нас автобус. Мы приехали к Сайкевскому собору. Немного автобуса, и мы здесь. Били билет. Ну, вон туда. Окей. так красиво. Я думаю, не стоит описывать красоты этого местным, ведь на словах и видео все равно не передать. Однако скажу лишь, что люди здесь всегда ходят с поднятой головой, и в этом их винить нельзя, ведь вся красота именно в потолке. Ну что, идем на колоннаду. Самое длинное что можно Наверное, Мы прошли 210 ступенек. Пока только часть по лестнице и туда. острову. Это макет настоящего корабля Петра Великого. Сейчас детская площадка. Ну, нормально. Ну и довольно насладившись вечером мы отправились в ресторан и, и так завершили свой второй день в Питере. Так, день начинается с самостоятельного путешествия до грамма Макета. Хотя это скорее будет самостоятельное путешествие обратно, потому что мне придется ехать на метро на автобусе и, по-моему, на маршрутке. М -м, а я еще и не разбираюсь в метрополитене абсолютно. Я прекрасно понимаю, то, что это выглядит как обычный макет, но посмотрите на размер. Все выполнено в таких мелочайших деталях, то что люди будут с размером с ноготь на вашем мизинце. Итак, Представляю вам гранд-макет. Макет России, выполненный в самых мелочайших деталях. Все настолько мелко, Просто вот моя рука и эти штуки. Здесь есть горы, леса, деревни, многочисленные дороги, поездные станции, то есть вокзалы. И даже есть макеты, где люди двигаются. Серьезно, вот эти вот малюсенькие люди начинают красить стены, что-то ремонтировать, стоит лишь нажать на одну кнопку. Вот это очень забавно. Из кинематографа. Российские фильмы бы так прорабатывали, как тут все прорабатывается. Удивляйте и количество людей, и то, как они мельчайше проработаны. Ну и в этой России, как и в нашей, конечно же, наступает ночь. Есть рассветы и закаты. Досекаются они за счет ламп, которые меняют свой свет. Белые, голубые, красные. Ночью макет наполняется невероятным объемом и огнями. что город живет вышла из Гранд Македы и там было так здорово, то есть вот эти вот все мельчайшие проработки написано то что один мастер за один месяц может сделать один квадратный месяц э, метр то есть типа Камон, они так долго все это делали. У него такая большая площадь всей этой России. Очень здорово. Просто вау. Это то место Питере, которое нужно посмотреть, если вы здесь будете. Ну и на этом закончилось мое двухдневное путешествие по Питеру. Спасибо вам большое, то, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии внизу, ставьте лайки и приходите сюда еще. Если вам понравилось, всегда буду рада вас видеть. Пока!